Здравствуйте, уважаемые друзья. Канал Центр доктора Блюма с вами. Наш проект Коронавирус. Жизнь и передача коронавирус-аналитика с кандидатом медицинских наук, врачом-полинологом Еленой Балкаровой. Здравствуйте. Ну что ж, Лена, у нас сегодня будут горячие темы, потому что уже активно разворачиваются дискуссии в интернете на тему того вообще как лечиться, сбивать температуру или нет, а что там у нас с кашлем, мокрота, а что с промыванием носа и куча таких альтернативных мнений и, в общем-то, можно сказать, уже целые битвы. Поэтому я думаю, что нам стоит копнуть в тему глубже, чтобы не ограничиваться голословными утверждениями, а именно понять, прямо-таки вот сделать подробную раскадровку процессов, начиная от тех самых капелек в воздухе и заканчивая, в общем-то, наверное, конечной фазой, а что происходит и что приводит к той самой острой легочная недостаточно. Да. Для того, чтобы понять, какие проявления существуют в организме в ответ на внедрение вируса, коронавируса в частности, и понять их логику и смысл борьбы с ними или наоборот не борьбы, надо понять круговорот вируса в окружающей среде до того, как он попадет в организм, а также потом его путь в организм. Да. Со всеми сопровождающимися реакциями. То есть назовем это модуль словом, раскадровка, да, и я буду считать кадры, да, давай ты начнешь, называется, вот он у нас нулевой кадр, вот у нас эти капельки в воздухе летают, пока Оп. еще никуда не приземлились, люди с масками тут ходят, и, собственно говоря, капельки в воздухе, да. давай начнем с этого. Хорошо, капельки в воздухе, М -м, попадают они туда от людей, которые чихают и кашляют, соответственно... Находится какое-то время, очень короткое время они находятся в воздухе В основном они могут сохраниться на поверхностях Особенно на металлических, как выяснилось до угу. сегодняшнего момента Могут существовать до 5 дней да, Если влажность около 40% и температура около 22 там, скажем, градусов ну, То есть вполне все такое внутреннее комната ну, Да, да, да. Угу. может сохраняться вот такое время а Если обрабатываем руки спиртосодержащими средствами, погибает сразу на солнечном ярком свету погибает сразу, а вот в принципе на поверхностях при таких удачных условиях может сохраняться. Соответственно, из стадии из окружающей среды до попадания внутрь организма, вот он может попадать либо воздушно-капельным путем, либо контактным, либо при контакте с поверхностью, которую, на которую попал. Так, ну попадает он куда? То есть он же не с рук просачивается, правильно? То есть он должен попасть да, на слизистую, Да, он должен попасть правильно? на слизистую, поэтому слизистая носа или рота глотки, скажем, откуда угу. он уже может потом своей дорожкой определенной попасть в нижние дыхательные пути на эпителий легкого. Так, давай берем раскадровку. Сначала он у нас либо в воздухе, либо на поверхности, да. это как бы фаза. Ну, назовем скорее фазой 0, он да. еще не в организме, угу. да? теперь фаза 2, он начинает оказываться, фаза 1, о, pardon, фаза 1. он начинает оказываться где-то поблизости, либо на руках но еще не зашел, либо мы его вдохнули, и он где-то там что называется, в этой взвеси, да, находится но... в дыхательных путях. Да? То да. есть, это он еще это вот он еще как бы близко, но еще никуда не прикрепился. Ну, вот такая еще внеклеточная пока форма, будем mm. говорить, та, которая находится в организме, но еще никуда не внедрилась. Так, и это... теперь фаза 2, это он уже, собственно говоря, либо палец, что называется, в нос, в рот и так далее, mm. либо, собственно говоря, там он вдохнулся и mm. нашел свой путь к легочным к легочным к легочной ткани. Так. Здесь он встречает клетку, которая является его мишенью. И с помощью своих уже нашей знаменитой короны, которая имеет сообразные шипики, он пристыковывается к ней. подожди, подожди, подожди. То есть Получается, вот ты еще обращал перед этим интересный момент, да, что когда ты рассказывал об истории коронавирусов, что он начинал вообще ранний коронавирус, они жили себе тихо-мирно в носу и в верхних дыхательных путях. А, а этот, да. наш новый товарищ, он что делает? Этот имеет сродство к нижним дыхательным путям и поражает нижние дыхательные пути. То есть он, даже дыхательные если дыхательные он десантировался в нос, он ищет свой путь туда. Да. И довольно скоро находит. Находит да. свой путь непосредственно к легочной ткани. Да. То есть это его особенность. Особенность. Что он, независимо откуда... И как попал, он пробирается Для того, чтобы закрепиться, внедриться И так далее, он должен попасть В легочную ткань, в легочную ткань. Угу. Теперь Есть специальные белки Встроенные в, в мембрану клетки Которые помогают Транспортировать необходимые белки Внутрь клетки так. так вот, этот наш вирус С помощью своей короны дезинформирует эти белки И они же сами Помогают ему проникнуть в клетку Так, то есть, это фаза раз. 2, 0-2, 0-1-2, 3. 0, 0, 3. 3. Три. Некий 3. обманный путь, вход и попадание. То есть вирус, по сути дела, это хакер. Ну, можно это. То есть хакер, который взломал пароль, представился, что называется, сотрудником телефонной компании. Примерно так. И доверчивая клетка говорит: здравствуйте, проходите. Пожалуйста, можете вам чайку налить. Ну, практически так. Практически так и получается. То есть, только чаек там, я понимаю, немножко другой. То есть чаек, она еще называется. То есть, по сути, клетка начинает его там на кухне еще и угощать, правильно? Практически да. То есть он впрыскивает свою РНК в клетку и добивается той цели, которая ему предназначена. То есть это его миссия донести свою РНК внутрь клетки человека, в данном случае легочной, и добиться репликации. Он принес свою информацию в РНК, донес до внутреннего пространства клетки, где есть элементы клеточные, которые... Вообще-то, они предназначены для того, чтобы реплицировать ДНК собственное клетки, угу. А здесь они начинают реплицировать РНК для вируса. То есть, по сути, вот это ну, аналогия с тем, что мошенника позвали на кухню, ему уже начали готовить обед, он представился дальним родственником, и, его и ему началось. Совсем радушием. Да. Вот, дорогой друг, вот ваш РНК, это, можно сказать, наш давно потерянный родственник, угу. давайте мы сейчас вам будем тут готовить рибосомы и все прочее, да. будем с удовольствием вас кормить. И все эти рибосомы на перегонки начинают ему готовить РНК, и очень быстро количество этих реплицированных РНК достигает такого количества, что клетка разрушается, и они выходят... Вот так, то есть это по сути будет, наверное, четвертая фаза, то есть как бы он возьмем, он у нас где-то в пространстве, да, руки и так далее, потом он прикрепился, то есть прикрепился, добрался до легких, да, то есть это будет вторая фаза, третья фаза, он хакерский обманул, зашел в дверь. зашел ключик, зашел в да, через те самые там трансмембранные транспортеры, да, и теперь фаза 4 его уже накормили на кухне, и рибосомы начали ему щедро делать обед, но сделали так много, что, в общем-то, оказалось, что все это было неправильно, и теперь пошла фаза 5, да, то есть клетка оказывается переполнена, переполнена и, к сожалению, квартира захвачена Окупантами. оккупантами. То есть это пятая фаза. Теперь оболочка лопается. нам соседние квартиры, выходят и начинают их, собственно, захватывать. То ну, есть это выход в меж, межклеточное, межклеточное пространство. пространство. То есть правильно? таких клеток захвачено много, то есть меж, межклеточное пространство, это, можно сказать, вся территория знаю, дома и участка и так, а так далее. А в нашем случае это легочная ткань, клетки mm -hmm. легочной ткани, в которые одномоментно во множество клеток начинает поступать вирус, и там происходят те же самые процессы, то есть это процесс, который разрастается в прогрессии. То есть это пять фаз, вот как бы фаз, фаза выхода в межклеточное пространство реплицированных вирусов, это и при разрушении клеток это и есть пятая фаза. Угу. Теперь хочется задать вопрос, да, логичный. С одной стороны, мы, видимо, вернемся к теме того, а какие на этих фазах на ранних происходят симптомы, клинические вообще проявления. клинические проявления и что вообще, как, бы, как при этом человек взаимодействует с другими, насколько он сам себя ощущает и опасен для других, а с другой стороны законный вопрос, который возникает, ну а где же у нас э, иммунитет, тут вроде бы не, уже гости совсем, Расплодились и распоясались, и распоясались а иммунитет еще как бы и даже и не думает ни о чем. Это как такое происходит и что вообще тут имеет место быть? Да, это интересный вопрос, потому что э, вот этот обманный путь проникновения, особенности структуры, э, то, что иммунитета к этому вирусу не сохраняется, и возможное реинфицирование и вся эта предыстория, то есть, все это ведет к тому, что иммунитет его не распознает, очень долго не распознает и тоже в таком каком-то состоянии спокойно находится, пока не выйдут уже множество реплицированных копий вируса в межклеточное пространство. И тогда вдруг возникает то есть, ситуация. Сути, то есть, по сути, как бы люди запускают его в себя в квартиры, uh -huh. привечают как родственников, в полицию не звонят если говорить такими Нет. простыми аналогиями. И только когда уже эти родственники, псевдородственники, захватили весь дом и начали просачиваться на улице, только тут полиция испохватывается, что-то тут у нас какие-то не те люди появились. Да, вот тут возникает уже реакция, иммунная реакция. Но ну, мы не будем сейчас вдаваться в химические подробности всего, что происходит, а общими такими, может быть, штрихами обозначим что иммунитет тогда начинает включаться резко и э, начинают э, антитела вырабатываются, которые блокируют э, поступившие эти вот, э, частицы, начинает, начинает повышаться температура, то есть температура как э, некий катализатор, который позволяет сработать иммунитету максимально эффективно, то есть создаются условия для того, чтобы иммунные реакции происходили максимально эффективно и быстро. Это свойства и предназначение температуры. Так, секундочку, да, то есть теперь мы уже начинаем как-то приближаться вот к такой э, ну, тонкой настройке, потому что действительно мы уже переходим на роль ощущаемых синдромов и для человека, который это слушает, у него возникает дилемма, а что мне делать, да? то есть температура это дискомфортно, одни врачи советуют взбивать, другие советуют не сбивать. как мне быть, да? то есть вот это очень важный момент, да? то есть ты сейчас Охарактеризовал два первых момента, что, что массированное разовое впрыскивание и не было ничего, и вдруг целая куча, да, то есть как бы вроде бы стояли себе дома, а тут из дворов посыпались непонятные вирусы, mm -hmm. это гиперреагирование, экспресс-реагирование, мобилизация иммунного ответа, mm -hmm. правильно я понимаю? Да, все правильно. Да. И, то есть, соответственно, это приводит... Для оптимизации и этого того, что температура реакция. является катализатором. Да, в данном случае, и вообще в случае иммунного ответа, температура является катализатором, необходимым для того, чтобы реакция произошла. Это раз. Второй механизм, который включается, это выработка мокроты. В альвеолах, то есть вот в этих мешочках, будем говорить, легочной ткани, образуется уровень жидкости она тоже предназначена, она имеет свое совершенно позитивное предназначение для того, чтобы закрыть поверхности от дальнейшей интервенции. То есть просто оградить их механическим путем от того, чтобы к ним прикреплялись и дальше продолжалась вот эта вот реакция. То есть назовем это фазами 6 и 7, да, то есть повышение, то есть активация иммунитета и повышение температуры. Mm -hmm. То есть это будет один механизм, да, и собственно говоря, сигнальные необходимые сигнальные молекулы начинают интенсифицировать как бы посыл о необходимости дополнительной секреции, которая будет защищать да. альвеол. Это седьмая фаза, правильно? Да. Хорошо. Теперь. Но это уже тоже как бы это уже с симптомами проходит, То есть, если... Да, это проходит с симптомами, угу. мы потом будем параллель проводить, угу. есть, вот, всего, что патофизиологии, скажем, которая происходит внутри организма, с тем, что ощущает человека, как это проявляется. Угу. Так вот, вот эта вот фаза выработки мокроты в данном случае, так как реакция произошла практически от нуля иммунной реакции и развелась очень быстро, здесь может произойти сбой, когда мокрота образуется в слишком большом количестве, либо а, кошлевой рефлекс, который у этого человека у пациента присутствует, э, слегка ослаблен, скажем. Mm -hmm. Это вот как раз случай, когда уже есть хронические mm -hmm. проблемы с дыханием. В этом случае, когда гиперпродукция мокроты забивает альвеолы один механизм, и когда количество макроты можно сказать, плюс-минус нормальное, но она не эвакуируется вовремя. А вообще, когда ты говоришь о том, что это быстрая гиперреакция, о каких временных масштабах мы говорим? Часы, дни? Или, ну, как ну может быть, если вообще вся эта фаза острого проявления занимает где-то 3-5 дней, но можно сказать, что сутки, двое, то есть это такой период, когда можно пронаблюдать, что был сухой кашель, например, uh -huh. если мы говорим о том, что только рефлексы кашлевые появились, а потом, когда возникает накапливается мокрота, о том, что этот кашель становится влажным, то есть продуктивным, то есть да. сопровождается отхождением мокроты. Обычно это 3-5 дней, а потом уже фаза разрешения, если это благополучный исход. Заговори по кашле, называется это то же самое, если с Лимоновым хочется кашлянуть. Кашлянуть, да. да. да. как если кто-то чекает, это тоже, то есть, так да. вот. Да. Происходит, То есть, если вернуться к тому, что мокрота образуется, если случай, скажем, не тяжелый, иммунитет справляется, реакции все адекватные, выводится мокрота, мокрота защищает механические альвеолы, не пристыковываются размножившиеся вирусы, не находят своих рецепторов, выводятся, и то есть, ситуация после того, как сухой кашель переходит в продуктивный, дальше она уже идет на спад. То есть, в этом случае человек выздоравливает. То есть это по сути и есть показатель. вот функция вот, то есть да. вот мы дошли до седьмой фазы угу. и, ну, видимо, может быть, давай подчеркнем еще восьмую фазу, да, потому что тут возникает вот это дополнительное, то есть сначала генерация как таковая, либо ответ, либо, скажем так, первичный, вторичный, угу. да, то есть насколько она хорошо. Но ты еще говорила о том, что в этот же момент вот те самые три-пять дней тут еще происходит как бы поле битвы, да, то есть, при этом есть обломки, обломки эпители, обломки того, то есть, по сути, это такая большая мусорная куча, да, да в которой, в общем-то, могут еще и развиваться, и на горизонте тут стоят еще друзья этих вирусов, те самые бактерии и да. грибки, то есть, они тоже могут, как бы, подключиться к процессу. Да, и ждут момента, и когда поживится. мокрота, в мокроте накапливается, то есть, это вот ее очищающая, Функция мокроты выводить вместе с, скажем, со слизью, с, с, которая вырабатывается, выводить обломки вирусов, обломки пострадавших в борьбе клеток. Если эта функция не выполняется качественно, мокрота накапливается. Во-первых, она заполняет дыхательные мешочки и блокирует газообмен. Раз, нарушается циркуляция кислорода, обмен кислорода и углекислого газа. Второе, она перестает отвозить, эвакуировать да. весь этот хлам, mm -hmm. на который тут же, как на питательную среду, начинают претендовать бактерии. А после того, как бактерии переработали и остаются еще там разные вещи, то для того, чтобы их поглотить, уже могут прийти и, и грибки. Грибковая инфекция. Понятно. То есть в данном есть. случае мы помним, как вот когда мы в самом нашем первом выпуске говорили о наличии триады. Да? Да, и вот именно да. здесь как раз вот на этой фазе, на восьмой, здесь наличие вот этих дополнительных элементов в виде бактерий и грибков, она это очень важный. Важный, важный прогностический момент, который определяет то, с чем будет организм сталкиваться. Да, исход, в принципе, определяет, mm -hmm. и вот все эти последствия, вторичные инфекции, осложнения и все остальное. Вот, на данном этапе, также, так как организм бросает на борьбу с инфекцией генерально все свои силы, почему человек ощущает слабость, разбитость, нет сил, потому что все резервы направлены на то, чтобы локально бороться с проблемой. Кроме того, вот эти ломящие боли, там, ну, мы не можем сказать, что это вот если боли в костях, значит кости под напряжением, но все равно есть повышенное требование к кровообразованию. Угу. А нам нужны лейкоциты в большом количестве, чтобы их тоже подвозить туда, к этому полю, полю битвы. Да, то есть мы просто напомним зрителям о том, что гемопоэз, да, то есть угу. кровопроизводство, это функция костного мозга. Да, да, то есть костного... в данном случае это происходит непосредственно в костях. И те самые ноги... Которые ломят, это по, по сути не просто ну, ходули, ну, а в данном случае источник это, церковь, это источник да. производства кроветворения Да, то есть там образуются вот эти пехотинцы, которые должны бороться Соответственно, если все это происходит планомерно и поэтапно, то происходит следующее Поступают необходимые клетки в локальный очаг там гасится весь этот очаг, с мокротой выводится, человек выздоравливает. Если, как мы пошли по второму пути, мокроты слишком много, застаивается, там развиваются бактерии, потом следом за ними приходит грибковая инфекция, и что-то пошло не так, но... Закупориваются... А, Закупориваются... Закупориваются... и, соответственно, снижается газообмен. Газообмен снижается, здесь начинает страдать функция организма. Здесь наступает некая критическая точка, когда человек, либо... Все-таки своими остаточными резервами, либо быстро э, наступ, подоспела помощь извне, скажем, и э, эвакуировали эту мокроту. А быстро там какие-то разжижающие вещи, какие-то антибиотики. То есть э, какая-то интенсивная терапия должна произойти, и должна она произойти то есть, в соответствующий момент. Mm -hmm. а, и с помощью всех этих мероприятий, а также собственных остаточных сил, может произойти разрешение все-таки. Это уже такое тяжелое течение вирусной инфекции. Если то, о котором мы говорили ранее, это легкая, ну и средней тяжести течение, когда разрешается все, там происходит по плану и все разошлись. А это уже тяжелое течение, когда нужно приложить дополнительные... дополнительные усилия, меры, помощь mm -hmm. человеку, чтобы побороть инфекцию. Вот. То есть из того, что ты объясняешь сейчас, то есть возникает как бы достаточно много таких интересных моментов. Да? Давай, может быть... Что мы сначала копнем в плохое или сначала копнем в хорошее, то есть, как бы, а что происходит, вот, да, у нас возникла, допустим, сложная ситуация, да, но откуда возникают все вот эти случаи, требующие искусственной вентиляции, то есть, это уже будет тогда, понятно, десятая фаза, да? Да, это уже такая критическая фаза. То есть, десятая фаза вот этого процесса, да. то есть, что, что ведет к той самой легочная недостаточность. То есть, что, что это? Что такое легочная Маши недостаточность? Легочная недостаточность это когда функция легких настолько снижается, что не может обеспечить соответствующий газообмен. Отсутствие достаточного количества кислорода в крови не позволяет работать жизнеобеспечивающим органам и системам, и все функции организма как засыпающий компьютер. Постепенно отключаются, отключаются, отключаются, ну вот и наступает uh -huh. uh, такой печальный конец. Но uh, нужно сказать, что это случаи, когда... Uh, давайте вернемся к тому, что легкие и средние тяжести, это 80% обычно от всех, всех заболевших. Вот этот тяжелый uh, вариант, но все-таки с позитивным исходом, скажем там с последствиями уже, но все-таки это 14%, и около 6% попадают в такую критическую ситуацию, но... Это люди, у которых уже изначально нарушен дренаж, вентиляция, есть какие-то хронические воспалительные процессы, снижен иммунитет. То есть есть предпосылки для того, чтобы вот эта ситуация явилась некой последней каплей. Да, потому и... что пока что даже вот те репортажи там, из Италии о том, что вот умер первый пациент в возрасте 39 лет, или там, в возрасте 47 лет, а потом, когда читаешь описание, там разворачивается печальная клиническая картина. Этот человек и так был уже при спорте от онкологии, тот имел какие-то там длиннющий список разных хронических заболеваний и так далее. То есть, по сути, то, что ты говоришь, именно хорошо иллюстрируется вот теми отдельными фактами, которые до нас доносятся, что даже, ну, относительно казалось бы, пугающим mm -hmm. случаи более молодых людей, они на самом деле оказываются ну, ну, объяснимыми. объяснимыми говорить, да? Совершенно да, именно, да, потому что есть логика этого состояния, есть логика всех нарушений, которые присутствуют на момент заболевания таким тяжелейшим э, вирусом. Соответственно, когда вот такая критическая ситуация развивается, дыхательная недостаточность нарастает э, очень быстро, и не успевает, ну, адаптация уже совершенно минимальная практически отсутствует, искусственная вентиляция призвана к тому, чтобы насытить кровь кислородом и поддержать вот эту дыхательную функцию, ну, чаще всего, то есть если брать эти 6%, тут, скажем, уже 50 на 50. Да, половина да, из них когда, не, не справляется. Можно все-таки еще как-то вытянуть человека и перебросить его, скажем, в предшествующую тяжелую, а потом, если все сложится, и вывести из этого состояния, то в других случаях просто не справляется организм уже со всей этой массивной запущенной реакцией. Теперь иммунитет начинает работать как-то, эм, скажем, ускоренно, но уже эм, каким-то извращенным таким образом, когда он продуцирует и продуцирует, а все это уже не находит никакого применения, и все усугубляет ситуацию. То есть, Получается некий такой уже эм, штопор, Забытый, будем говорить. Замызый. То есть а, система вот. из, скажем так, в стряски перешла в штопор, а из нее перешла в шок и, в общем-то, mm -hmm. не смогла из него выйти.